Муж приходит домой и кричит «Жена, раздевайся!» Жена думает «Блин, но ну столько лет не было! Ну неужели проснулся?» Разделась быстренько Муж «Вставай к зеркалу!» Жена думает «Ох, развратник какой!» А сама бегом-бегом к зеркалу Встала и стоит Муж «Вставай вверх ногами!» Жена думает вот это учудил. А сам бегом, хоп, кверх ногами. Муж подходит к ней, ложит голову между ног и говорит, да, оборотка мне идет. <свят> Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.